Привет, с вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите «Кулинарную пропаганду». Попался мне тут на глаза корейский рецепт «Сосиски в тесте». Я бы мимо прошел, честное слово, но глаз зацепился за тесто, и я решил попробовать. Тесто дрожжевое, да черт бы с ним, но там э, в состав входит одновременно и пшеничная, и рисовая мука. Мне показалось это странным. Нет, кляр с подобным составом я делал, но чтобы дрожжевое с рисовой мукой, что-то странное. Не знаю, что получится, в конце ролика увидим. Поехали! Пшеничная мука, рисовая, соль, дрожжи, яйца и вода. И перемешать. Теперь надо тесто оставить в теплом месте, без сквозняков до увеличения объема в 2-3 раза. У меня такое место в духовке. Тепло обеспечит лампочка. У корейцев уже посмотрел для оформления использования картошки. Странный вариант, на мой взгляд. Но попробуем. Проварю в подсоленной воде минуты три. А, нарезана мелко, так что за эти три минуты она до полуготовности успеет дойти. Все, пусть остывает. Растыла. Теперь ее надо крахмалом пересыпать. Сосиски надо бланшировать в кипятке, чтобы брать излишнюю соленость, и чтобы жир с поверхности тоже ушел весь. Это чтобы тесто лучше к поверхности приклеивалось. Надо их обсушить. Начнем процесс. мокрыми руками проще формовать. Слишком много теста использовать не надо. Первый вариант самый простой – панировка в сухарях. Второй вариант – в картошку, так как она не полностью все тесто закрыла, то в сухари эту конструкцию. Вот такие странные штуки получаются. Готовится все это во фритюре. Температура масла 160-180 градусов. И аккуратнее, не пережарьте, иначе сыр внутри перегреется и выступит наружу вашего корн По-моему, так они называются. интересно что там внутри так ну верхняя сторона сырная дальше сосиска я все додать не буду а что могу сказать на мой взгляд никакого Особенного вкуса у этого теста нет, с рисовой мукой. И я, честно говоря, не представляю, для чего бы здесь ее использовать. На мой взгляд, можно с таким же успехом просто приготовить это тесто на пшеничной муке. Никакой разницы особенно не будет. Для меня это большая порцайка, я поэтому с картофельной начинкой оставлю для своих юных операторов. Да и этот тоже. Корндок Попробовать можно, интересно, но, на мой взгляд, ничего особенного. Для уличной еды, для фастфуда, ну, наверное, неплохо, прикольно. А так, ну, я, честно, не впечатлен. Огромное спасибо за компанию. Напишите свое мнение, для чего здесь нужна рисовая мука. За лайки, за дизлайки, за репосты огромное спасибо. Всем пока!